Данное событие привело нас сегодня к памятнику всем родителям, э, так сказать, не очень по хорошим обстоятельствам. В ночь на 30 с 30 на 31 октября памятник всем родителям был вандальски уничтожен. То есть культура бабушки была разбита пополам, восстановлению не подлежит. Данный памятник был открыт в 2018 году, до этого был проделан не очень легкий путь, три года стремились согласовывали скульптуру эскизы искали средства при помощи заксобрания и сбор средств был осуществлен ветеранами пограничниками города Борабинская скульптура была наконец-то приобретена сделана и установлена 28 мая 2017 года. два года назад к сожалению неопределенными лицами был сломан поврежден голов Последствии он находился на реставрации, но спустя какое-то время люди, может быть, те же самые, может, другие проходили мимо, что-то у них почесалось или ёкнуло в голове и решили повредить скульптуру. Данная скульптура символизировала мир, благосостояние, благополучие семьи, повреждена, я считаю, самая главная часть скульптуры – это мать без того человека, от которого любая жизнь вообще на земле невозможна. При открытии памятника была просьба главе города принять на баланс, осуществлять контроль с охраной селилеи, с культуру. Но камеры никакие не установлены нигде. Поэтому отследить этих вандалов мне эту возможность не представляется. Мы не опускаем руки, привлечены... Большая половина города Все занимаются поиском Я думаю мы найдем этих лиц Соответствующие меры будут в отношении них приняты Установлено там как И зачем их потребуется привлекать По каким статьям Еще хотел добавить Что при открытии памятника елочки Вообще не было видать за скамейкой Сейчас эти елочки уже выше меня ростом Сейчас будет опасение за то как бы эти елки вообще не спилили куда-нибудь на Новый год кому-нибудь ну что сказать скульптура восстановления не подлежит сейчас думаем как и что придумать есть один из вариантов но потребуется я думаю больших затрат это сделать типа укрывного материала на руки бабушки имитация одеяла с такого же материала со смолы больше пока вариантов по восстановлению скульптуры я не вижу.